Вселился музыкант Одну ночь ему мог играть, Чтоб только не молчать И звон его на пев Сменили тишину И в том концерте был успех Я знаю почему Ой, ты свернучий Тебя мы слышат тоже тот, кто пишет глубже. Без любви песни жить не сможем. В всегда легче, Ой, погружей, Ой Устали пальцы, голос тих, вновь проявился мрак. А музыканту стилисты, огни цветастых рам. И шкваловаться, и цветы, и был он в там. Пусть сбудутся его мечты, хотя бы даже в снах. Твой песни пой пай ручей. Тебя услышат тоже, кто-то тише, друг на Без любви песни жить не сможем ума. Здесь всегда легче, пой Трудягу группы твой ца, за сниме стало жить, быть может, до конца Тот добрый празднуют, уют, там гости ждут меня, Снег ним по голосу свою, лишь попрошу люблю. Ой, ты не громче, кой пороче, двигал излышать тоже. Без любви перестать жить не сможем.